ЧК, НКВД, КГБ. Казалось бы, при чем тут фалоимитатор?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 ВЧК с 1917 по 1922 годы Всероссийская чрезвычайная комиссия была создана 7 декабря 17 года как орган диктатуры пролетариата. Главной задачей комиссии была борьба с контрреволюцией и саботажем. Также орган выполнял функции разведки, контрразведки и политического розыска. С 1921 года в число задач ВЧК входила ликвидация беспризорности и безнадзорности среди детей. Председатель Совнаркома СССР Владимир Ленин называл чрезвычайную комиссию «разящим орудием против бесчисленных заговоров, бесчисленных покушений на советскую власть со стороны людей, которые были бесконечно сильнее нас». В народе комиссию называли «чрезвычайкой», а ее сотрудников – «чекистами». Возглавил первый советский орган госбезопасности Феликс Дзержинский. В феврале 1918 года сотрудники ВЧК получили право расстреливать преступников на месте без суда и следствия согласно декрету «Отечества в опасности». Высшую меру разрешено было применять в отношении неприятельских агентов, спекулянтов, громил, хулиганов, контрреволюционных агитаторов, германских шпионов, а позднее всех лиц, прикосновенных к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам. Окончание гражданской войны и спад волны крестьянских восстаний сделали бессмысленным дальнейшее существование разросшегося репрессивного аппарата, чья деятельность практически не имела юридических ограничений. Поэтому к 1921 году перед партией встал вопрос о реформировании организации, ОГПУ с 23 по 1934 годы. 6 февраля 2022 года ВЧК была окончательно упразднена, а ее полномочия перешли к Государственному политическому управлению, которое впоследствии получило название «Объединенного» ОГПУ. Как подчеркивал Ленин, упразднение ВЧК и создание ГПУ не означает просто изменение названия органов, а заключается в изменении характера всей деятельности органов в период мирного строительства государства в новой обстановке. Председателем ведомства до 20 июля 2026 года Европейский являлся тот же самый Феликс Дзержинский. После его смерти этот пост занял бывший нарком финансов Вячеслав Минжинский. Главной задачей нового органа была все та же борьба с контрреволюцией в любых ее проявлениях. В подчинении ОГПУ находились особые части войск, необходимые для подавления общественных беспорядков и борьбы с бандитизмом. Помимо этого, на ведомство были возложены следующие функции. Охрана железнодорожных и водных путей сообщения, борьба с контрабандой и переходом границ советскими гражданами, выполнение специальных поручений президиумов ЦИК и СНК. 9 мая 2024 года полномочия ОГПУ, ГПУ были существенно расширены, ведомству стали подчиняться органы милиции и уголовного розыска. Так начался процесс слияния органов госбезопасности с органами внутренних дел. НКВД с 1934 по 1943 годы. 10 июля 1934 года был образован Народный комиссариат внутренних дел СССР, НКВД. Наркомат был общесоюзным, а ОГПУ включалась в него в виде структурного подразделения под названием Главного управления государственной безопасности. Принципиальное новшество заключалось в том, что упразднялась судебная коллегия ОГПУ. Новое ведомство не должно было иметь судебных функций. Новый наркомат возглавил Генрих Ягода. В сфере ответственности НКВД находились политические сыскатели и право вынесения приговоров во внесудебном порядке, система исполнения наказаний, внешняя разведка, пограничные войска, контрразведка в армии. В 1935 году к функциям НКВД отнесено и регулирование дорожного движения, ГАИ. А в 1937 году создаются отделы НКВД на транспорте, включая морские и речные порты. 28 марта 1937 года Ягода был арестован НКВД. При обыске у него дома, согласно протоколу, были найдены фотографии порнографического характера, троцкистская литература и резиновый фалоимитатор. Ввиду антигосударственной деятельности, политбюро Коммунистической партии исключило его из партии. Новым главой НКВД был назначен Николай Ежов. В 1937 году появились тройки НКВД. Комиссия из трех человек заочно выносила тысячи приговоров врагам народа, основываясь на материалах органов, а порой и просто по спискам. Особенностью этого процесса было отсутствие протоколов и минимальное количество документов, на основании которых выносились решения о вине подсудимого. Вердикт тройки обжалованию не подлежал. Тройками были осуждены 767 397 человек. Из них 386 798 были приговорены к расстрелу. Жертвами чаще всего становились кулаки – это зажиточные крестьяне, не желавшие добровольно отдавать колхозу свое имущество. 10 апреля 1939 года Ежов был арестован в кабинете Георгия Маленкова. Впоследствии бывший глава НКВД признался в гомосексуальной ориентации и подготовке государственного переворота. Третьим народным комиссаром внутренних дел стал Лаврентий Берия. НКГБ, МГБ с 43 по 54 год. 3 февраля 41 года НКВД разделили на два наркомата – Народный комиссариат государственной безопасности НКГБ и Народный комиссариат внутренних дел НКВД. Сделано это было с целью улучшения агентурно-оперативной работы органов государственной безопасности и разделения возросшего объема работы НКВД СССР. На НКГБ возлагались следующие задачи – введение разведывательной работы за границей, борьба с подрывной шпионской террористической деятельностью иностранных разведок внутри СССР, оперативная разработка и ликвидация остатков антисоветских партий и контрреволюционных формирований среди различных слоев населения СССР в системе промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства, а также охрану руководителей партии и правительства. На НКВД возлагались задачи по обеспечению государственной безопасности. В введении этого ведомства оставались войсковые и тюремные подразделения, милиция, пожарная охрана. 4 июля 1941 года, года в связи с начавшейся войной было решено в целях уменьшения бюрократии объединить НКГБ и НКВД в одно ведомство. Повторное создание НКГБ СССР состоялось в апреле 43-го года. Основной задачей комитета была разведывательно-диверсионная деятельность в тылу немецких войск. По мере продвижения на запад возрастало значение работы в странах Восточной Европы, где НКГБ занимался ликвидацией антисоветских элементов. В 1946 году все народные комиссариаты были переименованы в министерство. Соответственно, НКГБ стал Министерством государственной безопасности СССР. Тогда же министром госбезопасности стал Виктор Абакумов. С его приходом начался переход функций МВД в введение МГБ. В 1947 52 годах ведомству были переданы внутренние войска, милиция, пограничные войска и другие подразделения. В составе МВД остались лагерные и строительные управления. Пожарные охрана, конвойные войска, фельдъегерская связь. После смерти Сталина в 1953 году Никита Хрущев сместил Берию и организовал кампанию против незаконных репрессий НКВД. Впоследствии несколько тысяч несправедливо осужденных были реабилитированы. КГБ с 54 по 91 год. 13 марта 1954 года создан Комитет государственной безопасности КГБ путем выделения из МГБ управлений, служб и отделов, имевших отношение к вопросам обеспечения госбезопасности. По сравнению с предшественниками, новый орган имел более низкий статус. Был не министерством в составе правительства, а комитетом при правительстве. Председатель КГБ был членом ЦК КПСС, но высший орган власти, Политбюро, он не входил. Объяснялось это тем, что партийная верхушка хотела обезопасить себя от появления нового берии человека способного отстранить ее от власти ради осуществления собственных политических проектов в зону ответственности нового органа входили внешняя разведка контрразведка оперативно-розыскная деятельность охрана государственных границ ссср охрана руководителей кпсс и правительства организация и обеспечение правительственной связи а также борьба с национализмом инакомыслием преступностью и антисоветской деятельностью практически сразу же после своего образования в КГБ провели масштабное сокращение штата в связи с начавшимся процессом десталинизации общества и государства. С 1953 по 1955 год органы госбезопасности были сокращены на 52%. В 70-е годы КГБ усилил борьбу с инакомыслием и диссидентским движением, однако действия ведомства стали более утонченными и замаскированными. Активно применялись такие средства психологического давления, как слежка, общественное осуждение, Подрыв профессиональной карьеры, профилактические разговоры, принуждение к выезду за границу, принудительное заключение в психиатрической клинике, политические и судебные процессы, клевета, ложи, компромат, различные провокации и запугивания. Вместе с тем были и списки невыездных, тем, кому отказывали выезде за границу. Новым изобретением спецслужб стала так называемая «ссылка за 101 километр». Политически неблагонадежных граждан выселялись за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Под пристальным вниманием КГБ в этот период находились в первую очередь представители творческой интеллигенции, деятели литературы, искусства и науки, которые по своему общественному статусу и международному авторитету могли нанести наиболее масштабный время репутации советского государства и коммунистической партии в 90-х годах изменения в обществе и системе государственного управления ссср вызванные процессами перестройки и гласности привели к необходимости пересмотра основ и принципов деятельности органов госбезопасности 3 декабря 91 года президент ссср михаил горбачев подписал закон о реорганизации органов государственной безопасности на основании документов кгб ссср был упразднен и на переходный период на его в базе созданы межреспубликанская служба безопасности и центральная служба разведки СССР. Такие вот органы безопасности существовали в Советском Союзе. На сим позвольте отклониться. Скоро увидимся.